Ну давайте никого мы не будем ждать, будем начинать. Уважаемые друзья, сегодня мы находимся в поселок Комсомоль, Ченземельского района. Приехали на встречу с жителями Ченземели, значит, и сегодня на встрече присутствует депутат Государственной Думы Федерального Собрания, первый заместитель комитета по экономической, экономической политике арей николай васильевич также орис николаевич васильевич является секретарем центрального комитета Коммунистической партии российской федерации членом президиума центрального комитета партии мы коммунисты и выступаем против дальнейшей приватизации против оголтелого банкротства против страховой медицины против повышения пенсионного возраста его совершенно незачем было повышать. Мы против того, чтобы вводить вот этот единый государственный экзамен, который дискредитировал нашу лучшую образовательную систему. У нас есть закон образования для всех, который мы в следующем созыве, кто бы из депутатов не пришел, но мы все-таки заставим Единую Россию принять этот закон, потому что этот закон образования заставляет учить а не выдавать дипломы, в этом и есть принципиальная разница. Ну, я вот примерно закончил, если есть вопросы, я готов ответить. вот Галиева Теона Гавайна, я работаю с поселкой артизан, я учитель, поэтому вопрос образования для меня очень важен. А задать вопрос, и даже не вопрос, а пожелание вам, как депутату, а я бы хотела, чтобы наше правительство обратило э, внимание на такую проблему, как опустынивание. А, я живу в этом поселке уже почти 20 лет, и то, что вот, творится последние три года, э, засуха. и, вы знаете, у нас э, на территории нашего района, Лаганского района, была э, проложена трасса э, Махачкала-Астрахань, и очень скудный поверхностный вот растительный слой был напрочь снесен. А до этого большие работы проводились с лукойлом. Они прокладывали там нефтепровод. Но я хочу сказать, что это очень важная для нас проблема. Вот недавно я узнала от коллеги, что в поселке Прикумском, это тоже Черноземельский район, продается 40 домов, потому что люди вынуждены бросать за дома, уезжать в те места, где еще можно заниматься скотом. Вот. Ну и, естественно, если люди уезжают, то и будут закрываться школы, детские сады вот и так далее. Поэтому для меня это тоже важно. В частности, у меня коллеги есть, которые страдают аллергией. Моя дочь аллергия, поэтому я так думала, что Нужно какую-то, наверное, государственную программу э, инициировать, чтобы вот раньше в Артезиане был лесхоз. Они занимались высокой песчаного овса и джезгунан, и это ну, заменило свои действия. А сейчас этим уже никто не занимается, и поэтому хотелось бы, чтобы государство обратило внимание на эту проблему. Хорошо. Когда учителя беспокоятся о хозяйственных проблемах, это, наверное, говорит о том, что проблема действительно стоит остро. Мы вчера были у председателя народного хурала, разговаривали с ним. Да, он действительно ставил эту проблему во главу угла. Надо действительно будет разрабатывать федеральную программу. Мы договорились, вот вчера мы встречались еще с предпринимательским корпусом. Они готовят сейчас документ с расчетами, ну, что нужно сделать, чтобы не было опустынивания. Конечно, там большие капитальные затраты, но без федеральной помощи Калмыкии сама не справится с этой задачей. Нужны, конечно, большие инвестиционные вливания для того, чтобы прекратить это опустынивание. Но оно касается всего сельского хозяйства, касается но ну, программа улучшения плодородия почв, которая, в общем-то, закончилась и забыта, а надо ее восстанавливать, потому что ну, эта проблема далеко не решена. Далеко не решена. Ну, и кроме того, это вообще, говоря, касается, наверное, вопроса плодородия и почв, потому что ну, по всей территории страны брошенные земли, которые зарастают уже не бурьяном, а зарастают лесом, ну, а там, где ухода за верхним слоем почвы нет, то там происходит опустынивание. Это касается Астраханской области. Я вот недавно в районе Зензелей там был. Там дома деревянные под самую крышу засыпаны песком. Как снегом. Одни трубы торчат. И откапывать бесполезно. Там надо огромную технику притаскивать. Но дело в том, что через месяц все равно закопают опять потому что там действительно эрозия почвы настолько велика, что все превратилось уже в пустыню. Эта проблема ну, известна, я ее записал, сейчас мы готовим документы для того, чтобы, ну, когда новый созыв 8 вступит в работу, тогда у нас Кашин Владимир Иванович, Академик, он, по крайней мере, в этом созыве, он был председателем Комитета по сельскому хозяйству. Ну, если он останется председателем на следующий срок, вот тогда мы вместе с ним будем работать над этой проблемой. А, ну, вчера у нас состоялась значит, встреча с предпринимателем республики. И, в принципе, в общем-то, это, это вопрос, такой болезненный вопрос, значит, с учетом того, что у нас сегодня, второй год, мы находимся, значит, скажем так, таким бедствием, как саранча. Значит, засуха, и получается, что и перешло 2021 год. И мы сегодня увидели, как песчаные, так называемые, вчера, кстати, нас поправили, это не песчаные буры, а полевые бури. Песок так, в общем-то, не поднимается. Но вы знаете, что ваш земляк, человек, который, в общем-то, досконально знает эту тему, Бинбей Консин Иванович, вчера он, значит, детально рассказал, что необходимо и какие программы готовится. К сожалению, он не находит поддержку ни на уровне Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, ни на уровне Министерства природы Российской Федерации. В том числе, значит, к, сожалению, к сожалению, он вчера говорил о том, что руководство республики значит, и правительство каким-то образом значит, оттягивает отходит от этой проблемы. В принципе, как будто они не слышат его. Хотя на сегодняшний день он является одним из специалистов. И, в профессионально, который занимается этой проблемой в течение десятилетий. И в принципе он говорит, что территорию за если заниматься программой по борьбе значит, с значит, так на территории Республики Калмыки, необходимо всего 9 миллиардов рублей, и которая копится в течение 10 лет, с учетом того, что эти почвы вернутся в сельскохозяйственный наоборот. В принципе мы там выиграем, и для нас очень важно эти все вещи делать. Вот эти вот недопонимания, значит, так он вчера донес до депутата Государственной Думы, значит, Николая Васильевича Олефьевича. Николай Васильевич Олефьевич, он в принципе это территория так как сам он родился в Астраханской области, жил, и работал там. Он вот эту, вот эту проблему знает досконально тоже, потому что это касается и Астраханской области, Дагестана, значит, части Волгоградской области, значит, так, и уже она переходит с учетом что происходит сегодня до Краснодарского края. Он правильно сказал на совещании, о трансляционном совещании, где проходила значит, проблема по борьбе со пустыней, он сказал Краснодарца. Еще через 15 лет Краснодар зацепит вас песком. То есть он говорит о системном подходе вот к этой программе по борьбе со пустынями И это проблема не только Республики Калмики и его народа, это проблема юга России, в том числе вообще всей России. Ну, вы знаете, в 80-90-е годы, когда, значит, песок республики Калмыкии достиг Франции, территории Франции, об этом говорили международные организации, которые занимаются этой проблемой. Но, к сожалению, в последнее время, вы знаете, что была значит, первая программа, мы переходили ко второй программе, ко второму этапу по борьбе с опустынением, но, к сожалению, на уровне правительства Российской Федерации здесь надо было необходимо выделять средства. Средства, конечно, это немалые были, но то, что связано с природой на сегодня, да, и в том числе на той территории, где живут люди, мне кажется, жалеть деньги на сегодняшний день нельзя, потому что это касается не только того населения, которое на территории находится, идет борьба с пустыней, но и других территорий, потому что это зло, будем на сегодняшний день говорить, которое приносит урон в земле, деградации, значит, эрозирование почвы, и все остальное, значит, она касается не только нас она касается всей сопредельной территории поэтому вчера, когда подняли этот вопрос, я поддержал, значит, и Николай Васильевич поддержал Константина Бембеевича. и мы, в принципе, сегодня готовы ему помочь в том, чтобы собрать все подписи глав Республик, областей, которые уходят в борь, в, в, значит, в зону по борьбе с опустыми, чтобы они подписали письмо значит, президенту Российской Федерации или председателю правительства Российской Федерации о том, что необходимо сегодня второй этап по борьбе с опустыми на, на юге России значит, включить его и выделить федеральные средства. Потому что потом, когда песок дойдет значит, до Москвы или, скажем, до Воронежской области, денег. Нужно будет не 9 миллиардов или там 20 миллиардов, а триллионы денег. Если, например, сегодня подойти, вот есть программа Большая Волга, на которую значит, государство определено значит, выделить 75 миллиардов рублей. Но они каким образом выделяются? Они выделяются, значит, каждого э -э -э, области, которая находится, и территории, которая находится вдоль берега Волги, расположены эти области. То есть каждый губернатор, каждое правительство в этой области рассматривает... Для чего, каким образом все это использует? Ну, в советское время, вы помните, таких вещей не допускались. Если, например, эта программа создавалась государственное учреждение, это государственное учреждение брало под опеку полностью, если программа большая, волга, то есть там стояло государственное учреждение, выделяются его средства и он занимался проблемой Волги, а не проблемой, значит, Волги на территории какой-то области. Вы понимали, о чем я говорю, да? То есть это вот кусок, например, условно говоря, Саганома, но это он, Заилило, значит, так цаганованы выделили деньги условно Горисинскому районе. Значит. Он этот остров, который там уже пешком можно перегонять на ту сторону, он и расчистит и все Через год опять Илл придет, в принципе, и он опять, так сказать, останется Надо, надо начинать не с и а где Волга начинается, оттуда идти значит, и всем этой программой заниматься Конечно, эти средства тогда пойдут и будет какая-то польза от того, что, например, деньги выделены Поэтому мы, многие программы, коммунисты говорят, что необходим системный подход и необходимо не раздавать деньги областям, а необходимо зарядить в одних руках на государственном уровне, чтобы контроль был именно достичь результатов, которые, на которые выделяются эти средства. Почему этот вопрос стал на сегодняшний день и значит, по, борьбе, по плану по борьбе с опустынью или, или комплексным планом называют по борьбе с опустынью? Значит, в Республике Калмыкии накоплен уникальный опыт, Уникальный опыт накоплен. И, кстати, вчера поднимался вопрос о том, что вот, например, как бы, почему не в Калмыкии. А вы знаете, когда Мишусин, премьер-министр Российской Федерации, приезжал сюда, он высказал мнение о том, что необходимо создать центр по борьбе с пустыней. Помните, да? Писалось везде. Значит, и когда мы буквально недавно, мы две недели тому назад или три недели там назад услышали о том, что значит, в Волгограде открыт научный центр. В том числе, значит, по борьбе с пустыней Поэтому вчера вот человек в профессиональном плане, который подготовлен, он сказал, говорит, «Ребята, там подготовлен научный центр, и это необходимо, потому что вот тот научный центр, на базе которого был создан, вот этот по борьбе с опустынью научный центр, значит, у него накоплен десятилетний опыт по борьбе, научный подход, каким образом бороться с его». А другой вопрос, что касается, значит, создать производственный, комплекс или производственный центр на территории Республики Калмыкии, да, вот этот, вот этот, да, действительно необходимо делать. То есть необходимо, не надо путать, значит, научный центр, да, с производственным комплексом, с производственными, значит, задачами, которые стоятся перед этим центром. Вот с этим центром, чтобы в Республике Калмыки, чтобы это построили. А он попросил, значит, у нас помощь. Давайте, говорит, я объеду там вот этих, выйду на глав Республики, Республики областей, которые, значит, определенной, который с нами, значит, да, который страдает, да, от, значит, песков. И мы готовы, значит, в этом отношении, значит, отработать. На сегодняшний день, на мой взгляд, мне кажется, что вот это вот, в том числе, значит, одна из бед наших республик, когда у нас не хватает воды, вторая, значит, проблема, это, естественно, конечно, пески. Бороться с ними необходимо не только Республика Калмыкия. Еще раз повторяю всем сопредельным областям, которые сегодня находятся вот в зоне бедствия значит, песков, который сегодня надвигается. Поэтому я просто хотел довести до всех о том, что мы сегодня тоже хотим подключиться к этой работе и на уровне федеральном уровне, на уровне Государственного Дома, значит, постараться сегодня значит, оказать практическую помощь Республике Калмыкии для того, чтобы у нас здесь и значит, производственный комплекс, будем говорить так, производственный центр был открыт здесь, значит. так в связи с тем, что у нас накоплен определенный опыт и с учетом значит, наших возможностей да, производственных, будем говорить так. Вот, и тогда, вот на, я не знаю, в этом году или же, по крайней мере в этом году мы хотим значит, письмо значит, подготовить и направить его. А следующий созыв, когда, который состоял Государственный Дома, восьмой созыв, то мы постараемся там уже выйти на уровень правительства и как бы… Там попросить, чтобы все-таки помочь, практическую помощь оказать в, в отделении федерального вот по, по конкурсным планам по борьбе с пустынью. Спасибо за внимание. Николай Васильевич, я хотел обратиться к вам с таким вопросом. 49 лет назад мы отгонное пастбище отдали в Дагестан. Время пришло, эти земли мы назад вернули. Но 12 точек, 12 точек, в один пера, это господин Орлов, подписал, и эти 12 точек забрали они назад. И там мы посчитали, так, каждая точка держит где-то по 2000-3000 по овец. То есть вот, вот они нашу траву, землю нашу. Падбище. Это падбище. Да. И во-вторых, там у нас больница в больнице есть там где-то на 120 мест вот они просили очень просили ну, меня сказали чтобы, они попросил, чтобы выделили хотя бы сплит системы там вот такие. Mm -hmm. не хватает Что, совсем нет, нет. А, а больница кому принадлежит кому а, ну, Минздрав, это самое, как, здравоохранение Калмыкии, да? Ну, я имею в виду, ну, не железнодорожная, там да, больница? Не, не, не, Нет, пожалуйста. А она в каком селе? Это Артезиан. Это Артезиан. Артезиан. Артезиан. там, в станции Население, а. Артезиан. Артезиан. население 3, 3 800, а райцентр 3 200. Угу, да-да, там такое есть. Да. Спасибо. Спасибо. А. Понятно. А, ну, я бы хотел, вы знаете, что, здесь присутствует заместитель главы администрации, да? Если у вас есть возможность, по 12 точкам вы можете нам дать четкое там какое-то это? Да? Тогда мы, договор, мы договоримся таким образом, что мы с администрацией сейчас свяжемся, 12 точек, значит, так, наверное, есть какой-то документ, как вы уже сказали, значит, мы хотели посмотреть, узнать на основании чего, каким можно все это дело сделать. Потому что, я так понимаю, к 12 животноводческим стоянкам отошли еще и земли. Так я понимаю вас? То есть вот надо понимание, что такое, что это не только животноводческие стоянки, о земле. Насколько я знаю, по-моему, вопрос стоял о 90 тысяч гектарах отгонных пастбищ. Так? Да. Так, да? А вернули обратно столько тогда, когда получается? Ну, вернули обратно. Да. Ну, где-то 10 тысяч, наверное, обратно вернули. Да, да. Примерно. Нет. Если блять до да, 700 или до 1000 гектаров каждый каждая животноводческая стоянке идет. Да. да. с комплексом там, совсем всеми да. Давайте мы сделаем так. Тогда мы сразу äh, говорим таким образом. Мы сделаем депутатский запрос. У нас Министерство земельных отношений, значит, так значит, имущество, о том, когда и каким образом эти точки отошли от гонных подпись. Там же, наверное, не Республики Дагестана они дошли, а этим людям, которые там находятся. Или как? Нет, это понятно. району? Республики Дагестана. Не, не, давайте так. Значит, они находились в этом... В аренде. в аренде находились, значит, потом нам вернули. Да. Теперь э, вопрос такого характера. Они передали, в аренду передали, значит, там, условно, на 49 9 лет, да, этому Чернодинскому району, или же передали непосредственно крестьянским верным с хозяйством? В общем, все передали нашему району, то есть Лаганскому району и району. А 12 точек они оставили себе. То есть два года назад, вот, когда праздновали день, Сельского хозяйства, Качалее, подписал мне. И оно -то Все, спасибо, я понял вас. Okay. Спасибо. Okay. Давайте мы разберемся. А okay. какие основания были? Okay. Хорошо. Договорились? Okay. Спасибо. Okay. спасибо. Спасибо, что вы пришли. Значит, вы, в принципе, можете вопросы она, задать, и вот выйти на улицу. Мы, в принципе, еще раз говорю. сказать, задать вопрос, пожалуйста, к вам подойдут. И вы можете, в принципе, значит, задать вопрос на камеру. и Мы готовы там запреть, если, конечно, ну, люди многие стесняются. Поэтому э, хочу поблагодарить значит, за ваши вопросы, которые вы сегодня задали Николаю Васильевич, и мне тоже. Э, мы сегодня с вами, так сказать, э, э, друг друга да, увидели, услышали. И я думаю, по результатам, э, люди, которые на сегодняшний день находятся, ну партийная организация на территории Череземневского района, она получит ответ значит, и доведет через средства массовой информации значит, напрямую к тем людям, которые задали вопрос, наш ответ. Договорились? Все, большое спасибо вам, до свидания, удачи.